Всем привет дорогие друзья, с вами Данил Яценко, вот наконец-то прошел босса Королева Пауков, проходил с Николаем Суворовым, вот он специализируется на этом боссе, сначала пытался пройти с другим напарником, но оказалось то, что другой напарник он не умеет проходить э, этого босса, потратили кучу нервов, кучу попыток, куча фуз, вот. и так они прошли босса, поэтому я обратился к специалисту уже, который специализируется на этом боссе, вот раньше, конечно, я сам мог пройти любого босса. Вот, ну когда я, когда мне это было нужно, просто сейчас я заказы не выполняю уже по этим боссам, и как бы мне, мне вообще как в парду как бы было учиться проходить этого босса самому как бы. Вот, да, и тем более напарника нету, я бы не прошел все равно сам вот этого босса, вот. потому что он командный босс, а я привык только одиночных проходить, так вот поэтому прошел с Николаем Свором, да, вот, спасибо большое ему, вот, и для того, чтобы скрафтить биолампу, мне потребуется еще пройти симбиота. Итак, вот прошел я, наконец-то, симбиота, не очень сложный босс, потратил на него одну попытку, и полчаса времени, опять же, прохождение я не записывал этого босса, потому что на канале у меня уже есть прохождение босса, Симбиота можете посмотреть, у меня там аж три ролика по прохождению за 14, 15 16 год. У меня там три, три ролика, три раза я проходил Симбиота на канале, поэтому уже нет, у нас записывать прохождение Симбиота. Вот, его все умеют проходить и так. Вот, и начинаем уже непосредственно сам крафт. Вот. Первая попытка пошла у меня сейчас. И выпала у меня креп, крепкая биолампа. Вот, Конечно же это мне не очень понравилось И я сразу же решил перекрафтить дальше вот. Попытка номер два у меня выпала яростная биолампа Конечно же тоже не понравилась мне яростная Потому что я рассчитывал скрафтить минимум до эпичной Вот я трачу попытки опять И у меня сразу же вместо жестокой должна была по идее за 100, как 100%, но у меня выпало сразу эпичная биолампа, я этому очень доволен на самом деле. То есть чуть-чуть не хватило до Легенды. Вот. Но эпичный тоже неплохо, хотя здесь нету параметра воровство, что довольно-таки плохо. Как бы. Эпичная лампа тоже не очень хорошо. Если крафтить, то минимум Легенда. Вот. Легенда биолампа она тащит все что ниже легенды даже эпичная оно говно все даже эпичное то есть она говно то есть потому что нету параметра воровства вот, поэтому я немножко так ну, как бы я доволен да эпичная я доволен но все равно мне этого мало в будущем тоже буду перекраф перекрафчивать на легенду это по-любому потому что артефакт реально хороший но только если он легендарный вот ну а на этом я заканчиваю видеоролик всем спасибо за просмотр вот кстати потратил я 35 тысяч фузов, то есть у меня сейчас 180к фуз, где-то 179, да, что довольно-таки не радует меня, потому что я все-таки накопил 220к фуз вот, и потратил 40к. Хотя цель у меня набрать 1 миллион фуз. Поэтому придется мне эти фузы как-то отыгрывать. И в будущем, конечно я не буду уже ничего больше крафтить, только на видео, когда будет уже крафт на. Один миллион фус. На этом точно заканчиваю видеоролик. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал YouTube, добавляйтесь ко мне друзья. Всем удачи и всем э, пока.